Если связь подсознания между сглазом и вампиризмом легко диагностируется и легко убирается, в случае вампира достаточно просто прервать контакт общения, вообще прервать контакт общения, провести гигиену своего сознания, не ходить в агрессивную среду, научиться отслеживать прицепляющиеся лярвы, то здесь все будет не очень просто, поскольку все, что происходит на информационных слоях сознания проявляется не сразу. А, например, тот же вирус, да? вирус он подобен сглазу и вампиризму, проявляется сразу. И если он попал, то максимум через три дня вы уже все почувствовали, максимум через три дня уже все эффекты и сопли и слезы и все простудные заболевания, вы это все ощущаете. А вот порча, а, она подобна наверное аналогию такую как бактерия, она уже разумная. Если вирус он должен просто к чему-то присосаться и дальше уже существовать на клетке доноре, то бактерия это уже сама клетка, у нее есть ядро, которое думает и это ядро не просто хочет присосаться к чему-нибудь, он хочет найти себе среду обитания. А эту среду обитания надо для себя сначала подготовить. И поэтому порча, попав в энерготела человека, проявляет себя не сразу, она сначала готовит себе среду обитания. Таким образом, чтобы не столько заменить собою сознание, сколько подготовить сознание, сделать из него питательную среду для самого себя. Именно поэтому Порча это информационная система и начинается она с уровня ментального тела. Поскольку это программа, программа, которая устроена по образу и подобию клетки, мы понимаем с вами, что создать ее просто так сложно. Обычно она создается с помощью некой третьей силы. И когда мы говорим о порче, мы всегда говорим о том, что это специально созданная программа, созданная программа для чего-то и в участии создания этой программы всегда присутствует третья сила. Именно поэтому с большей долей вероятности порчу может сделать только профессиональный колдун, и с помощью той силы, с которой она работает, потому что нужно ядро, в порчу нужно посадить ядро, информационную компоненту ради чего она создана. Как любая бактерия создает для себя энергоинформационную среду для жизни и размножения, так и порча сначала будет создавать себе энергоинформационную среду для жизни и размножения. Порча в простонародье, называемая порча, а в, в энергоинформационных науках, назовем это так, называется она программа, которая призвана человека изменить в сторону ухудшения. Портить это спортить, то есть изменить в сторону ухудшения, сделать про, более простым, более упрощенным, то есть что-то сделать с сознанием, что его сознание начнет само уменьшать свою бытийную массу, перестанет сопротивляться тому, что он начнет являться не личностью, не индивидуальностью, а средой для питания, средой для выживания чего-то другого. Вот так порча и работает, а для этого она должна быть определенным образом запрограммирована и постепенно изменять изнутри сознание человека до такой степени, что оно согласится с тем, что он является даже не донором, он является носителем другого разума. И основная задача для этого разума это кормить этот разум. Когда порча попадает в сознание, она, как правило, попадает на уровень ментального тела, это всегда какое-то ментальная установка, ментальное заклинание. Это может быть слово, сказанное специальным образом, но это не простое слово, это слово, которое попадает в нужное время, в нужном месте. Это некое заговор, некий, некое заклинание, которое может быть создано для какого-то конкретного человека. И здесь возникает вопрос, всякого ли можно спортить и всякий ли может спортить? Нет, на два ответа сразу. Чтобы порча вошла в сознание, в сознании должна быть проявленная уязвимость. А эта уязвимость должна быть, во-первых, вычислена, а во-вторых, проявлена. То есть она должна быть продемонстрирована. Таким образом, в ментальном теле человека должна возникнуть определенная белая зона. Белая зона, не заполненная вниманием или специально вычищенная от определенного рода информации. Сами понимаете, что спортить обычно можно человеком малограмотного, того, который мало знает. Скажи ему какое-то слово, скажи ему непонятное слово, скажи ему слово на непонятном языке и он испугается. Это слово ляжет в ментальное тело, в астральном теле испуг сразу же станет энергоинформационной батарейкой для этого непонятного слова, непонятной фразы или непонятной картины мира, которая не подтверждена собственным опытом. И дальше программа начинает работать сама, где информационные компоненты ядра, ядро этой бактерии, ядро этой программы. Дальше образовываются метахондры типа астральных меток, которые будут питать, а оболочка это условия существования порчи. Человек должен дать повод чтобы эта программа вселилась в него. Что может послужить поводом? Неверное действие, неверные слова. А что значит неверные? Сказанные не тому и не тогда. То есть умоляющие чьи-то другие права. То есть вы дали повод, или кто-то дал повод, своим действием, или бездействием, или с словом сказанным для того, чтобы чужие права были умолены. Но в каком случае порча имеет право войти? Только в том случае, если умолили права того, на чьи права не могли посигнуть. А здесь всегда будет работать тема кастового общества. И сколько бы мы ни отрицали этот момент, рано или поздно мы придем с вами к пониманию, что люди не равны друг другу. Но не равны. По уровню сознания, по уровню бытийной массы, по уровню возможности воздействия на реальность, по уровню э, степени ответственности за эту реальность, по уровню степени власти. И поэтому женщина, которая костерит правительство, подставляется. Мужчина, который костерит других женщин или там своего начальника, подставляется. Просто подставляется, потому что он нарушил правила, нарушил субординацию, нарушил, дал повод силам, которые, возможно, контролируют жизнь и деятельность тех, кого обидел этот человек, и контролирует их судьбу, дал повод увидеть в нем угрозу. И, соответственно, этот повод является основанием, чтобы в это сознание была где-то всунута программа, которая будет нивелировать подобные действия в дальнейшем. Таким образом, как бы закрывая его в кокон и говорить хочешь злобствовать, злобствуй, но вот в этих пределах, то есть живи свои эксперименты сам, чтобы оно больше ни на кого не влияло. Таким образом формируется программа, которая ограничивает деятельность такого человека и соответственно, как бы ставит на нем метку, что этот человек не понимает в каком мире он находится, его деятельность надо ограничить. Человек могут, может не при, собственно говоря, и сразу-то и не перестать так себя вести, а продолжать, продолжать, продолжать посыпать грязью окружающих, не понимая, что на жизнь и ментальное пространство этих окружающих, он теперь отныне права не имеет. И через какое-то время этих негативных эмоций становится внутри него так много, что он сам себе формирует эту лярву и дальше эта лярва начинает выполнять работу, Ту, которую собственно говоря и должна выполнять, подъедая человека вплоть до полного собственного его летального исхода. Так человек начинает терять свои права. Эти права, права вообще не энергетическая компонента, а информационная. Она идет в уплату тому, кого обитель. И если за человеком стоят определенные силы, которые его защищают, они эти права просто переведут в сторону того, кого не санкционировано обители. Так происходит перераспределение прав. Если, конечно, человек сам не дает повод, ну, например, сам себя не принижает, сам не дает своим поведением думать, что он равен со всеми окружающими, тогда в этом смысле сатисфакцию предъявлять некому, сам подставился. Получаешь энергетический пробой, типа с глаза, но ты же сам это сделал. В любом случае порча, как программа, призвана делать так, чтобы человек терял в правах. Uh, повторяю, как бы не хотелось думать иначе, для такого действия нужен повод, то есть реально сделанная обида на кого-то. Uh, считается, что те, кто занимается магией, имеют в этом мире больше прав, чем те, кто не занимается. Причина, за ним кто-то стоит, стоит какая-то сила. Черная, белая, зеленая, высшая, низшая, не имеет значения, то есть он уже не один, их уже двое. Человек, у которого крепкая семья, в меньшей степени подвержен порче, чем человек, который гол, как сокол, один-одинешен. Человек, который работает на державу, в меньшей степени подвержен порче, чем тот, кто, который работает сам на себя. То есть логика понятна, за ним кто-то должен стоять на определенных правилах, на определенных условиях. Всегда есть свои договорные отношения у человека и державы, у человека и его бесов, у человека и его Бога не имеет никакого значения. Есть определенные договорные отношения, условия, через которые, через этого сознание через этого человека течет сила. И по договорам мы называем именно поток силы, а не бумажку, которую мы подписываем как бы кровью, как бы с какой-нибудь жуткой, жуткой субстанцией. Нет, конечно нет. Это сознание, через которое течет сила. Такое состояние сознания называется проведением договора, а сам поток силы называется договором, а не бумажка. Поэтому, чтобы порча легла, должны быть основания, должна быть причина, то есть вина. И это очень важный момент. Вина. Оскорбление высшего. Вина. Попытка взять чужие права без спроса. Вина. Провокация на такую отдачу. Вина. Порча, как сделанная программа, попав в сознание, попав в ментал, проявляет себя не сразу. При этом порчу, в отличие от того же сглаза или вампиризма, можно сделать совершенно на расстоянии. Достаточно иметь хороший ментальный образ или какой-то элемент жизнедеятельности человека, и по, по симпатической связи все это дело ложится. Должен быть определенный ритуал. Что такое ритуал? Ритуал ⁇ это последовательность действий, которая подключают сознание колдуна к источнику определенной силы, прежде всего информационной силы, потому что договор это прежде всего поток силы, а сила это информация, а не энергия. Энергия мы получаем от земли, помним это хорошо. Значит этот поток земли соединяется с какой-то специфической, весьма специфической информацией, образовывается энергоинформационная программа типа бактерий типа лярвы, типа <смех>, порчи, которая и ложится, уже идет по направлению. В какой-то определенный момент она доходит, ложится в ментальное пространство сознания человека и подобно раковые опухоли начинает себя распространять. Даже не раковые опухоли, а именно бактерии, потому что здесь колонии бактерий в большей степени отражают именно сам сам, сам визуальный аналог, наверное, да, в природе, как, какой проявляет себя порча. И эти колонии бактерий размножают себя до такой степени, пока не закрывают собой, не выжимают любые другие полезные бактерии. То есть любые другие программы, присутствующие в ментальном теле. В этот момент в ментальном теле как бы подменяется картина мира. И человек начинает думать о себе определенным образом, о других определенных образом. У него меняется целеполагание, он начинает вести себя одинаково. И вот порчу как раз и можно вычислить, диагностировать по изменившемуся поведению человека. Он начинает разговаривать определенным образом, например, токоматом или с применением каких-то определенных слов. Они всегда начинают проскальзывать его сознание. Вот по, вот по этим словам, по словам паразитов, по ключевым вехам в словах можно всегда вычислить человека, у которого есть подобная программа в сознании. Он начинает действовать определенным образом, например, некое поведение, которое является как бы повторяющимся. Да, вот я думаю, что вы знаете описание поведения людей-аутистов, здесь подобно, но только это не является психическим заболеванием или врожденным фактором, а некой приобретенной функции как Определенного психоза, да, вы знаете, вот есть люди, которые боятся, что у них руки грязные и начинают каждые пять минут их мыть, или каждые пять минут причесываться. И вот с такими людьми, которые подвержены состоянию порчи и которых эта порча уже развелась, также приобретают по привычке какого-то определенного действия, постоянного действия. Хотя если посмотреть на окружающий мир, то в принципе можно сказать, что весь мир спорчен, потому что все уткнувшись в телефоны. Ну чем, чем не программа определенного действия каждые пять минут проверять ленту новостей? Тоже в каком-то смысле э, некая, некая ментальная порча. Впрочем, такая порча называется программированием. Это программирование, это разновидность порчи, имеющей другие э, причины, другие направленности, но суть ее одна, она одна и та же. Когда колдун портит человека, снять, как правило, это может только лишь сам колдун, потому что он знает это слово, слово, которое лежит в основе ядра. Может снять более высокая система. Например очень высокий эгрегор, эгрегор религии. Например, эгрегор, эгрегор государства уже нет, поскольку там любые другие, немножко другие правила, любые предназначения, но он может как бы закрыть человека, перепрограммировать его ментальное тело до определенного момента, пока он служит, например, на державу. И тогда эта программа порчи, она никуда не уходит, она словно бы засыхает, словно бы э, ставится на паузу, замораживается. Но если человек перестает работать на тот или иной эгрегор, да, Пауза, программа с паузы снимается и все начинается э, тем же самым макаром, как и было и было раньше. Повторяю, порчу навести не так просто. И то, что обычно называется порчей, когда люди говорят ой, меня спортили, ой, у меня, на меня порчу соседка нагнала, это не совсем так. Скорее всего это обычный сглаз, который и проявляется как обычный сглаз. Порча это серьезная программа, она призвана забирать у человека права, причем медленно отсасывая, потихонечку отсасывая. И мы здесь опять же должны помнить, что спортить ни за что невозможно. Это значит, что когда-то, при каких обстоятельствах, человек дал повод то есть это не просто выпуклая, выпуклая какая-то линия поведения или внешний вид, который дает повод вампирам, показывая, что вот я донор, да, и вот я твой реципиент, ешь ты меня с кашей. Здесь другое. Кто-то покусился на чужие права, оскорбил вышестоящего, забрал то, что принадлежит ему. То есть женщина, которая уводит мужа у другой женщины, должна быть либо кастой выше, либо приготовиться к тому, что рано или поздно она огребет что-нибудь в виде порчи. И такой брак, и такая связь, связанная с чужим, она до добра не доведет. И вот это очень важно понимать. Спортить без вины нельзя. Ровно как и нельзя проклясть без вины. Впрочем, проклятие это уже более, более серьезная тема.